Сборник посвящен правилам пунктуации. Часть тестовых заданий ЕГЭ направлены на знание расстановки знаков препинания, А в последнем, 27 седьмом задании, сочинении, есть критерии по соблюдению пунктуационных норм –